Добре, а что случилось? А? Что случилось? Я не слышу. Ну, а собака ты, на поводке. Собака на поводке. А как будем тогда разговаривать, если не слышите? Я не слышу, не инвалид. Собака на поводке, она ощущена. Она а мортнет. На морде? Так она на поводке рядом со мной. Ну так вы отпускаете. Там стая, давайте пройдемся, там стая вот таких собак так вы, на ней укидается. Люди говорят, Бездом. что вы отпускаете с поводка собаку. Она никого не трогает. Дети а? с ней гуляют. У меня есть куча видеоподтверждений. То, что она играется? Так она щенок. Что случилось? Она все трогает кого-то? А укусила собака? или что? А? Я не хочу, чтобы ко мне подходили. Я хожу с ней на поводке. А в -а -а. а одноморнике каждый пьяный ее трогает, команды мучает прописано в законе что собака вывал собак производится повод... если а повод... без поводка наорднике на один у меня нет денег я инвалид на, на коротком поводке с наордник понимаете вот люди жалуются что не могут с подъезда выйти дети ходят гуляют вы снимаете сейчас напишите мне в письме я не слышу Вот что это такое? Что это такое? Где на ну так, если дразнить, что как я Я телефон с кармана доставал. Кто дразит? Я собака. Алло. Что Там это? Да мы за углом будет. Вы понимаете, что я передам дальше? Ну, что... ну пусть ну, подойдет. По ну, по она не по трогает никого, да? Убери я собаку, От возьми ее на короткий поводок. Стоит. Ты что, прикалываешься? Собака, это сейчас прямая угроза моей жизни и безопасности. Телефон достал в Вы понимаете? Как вам обращаться? Как обращаться? Что конкретно случилось? Я говорю конкретно. Собака, Собака на поводке. на поводке. Не отпускать ее с поводка это раз. И во-вторых, на ней должен быть на морде. Давайте пройдем со мной, я покажу, там куча бездомных бегает, вот здесь, бездомных? буквально 50 есть, метров, собаки, вот это такие, большие. Ее. А вы конкретно отвечаете Почему за они бездомные? Так это щенок, ему 7 месяцев. Я что, я понимаю, что случилось это? конкретно? Так, а что Бля, она на вашу... Собака, должна Собака на поводке. На ну, а Нет, что конкретно? Что конкретно по закону вы хотите мне предъявить? Так она на поводке. Кого она трогает? В наморднике. И люди говорят, что вы ее отпускаете с поводка на пустыре гулять. Она сейчас кидается. ребенок, ребенка кинется, он не успеет удержать. Собака на поводке. Каждый выгуливает. Там бульдога выгуливает без намордника тоже. Вот здесь за углом. А это щенок. Ну. Она никого не трогает Давайте я ее сейчас заведу Вы мне напишите, что вы мне хотите предъявить Хорошо. Я ее сейчас заведу домой Вы мне напишите